Портят ли человека большие деньги? Да, да, да, да, конечно, конечно, портят. Так же, как и маленькие деньги очень сильно портят человека. Отсутствие денег очень портит человека. И присутствие их тоже портит. Необходимость их зарабатывать очень часто портит человека – но и тех, кому вообще не надо зарабатывать деньги, это тоже портит человека. Вот желание найти какие-то внешние признаки для того, чтобы объяснить свою порчу, это наша человеческая природа, наша человеческая сущность. Тут другая буква, конечно, должна быть в этом слове. Ну ладно, сущность, что нам нужно обязательно найти виноватых. А деньги – это такая странная, острая, болезненная тема, которая стопудово портит человека. Если они есть – это плохо. Если их нет – это плохо. Если их много – это ужасно. Если их мало – это вообще… Это, это, это уже депрессия.